Сегодня поведу разговор с вами, девчонки, о сумках дорожно-спортивного, банного и фитнес-направления. Хочу сказать о том, что всегда стараюсь держаться примерно в одной весовой категории. Это очень непросто. И реально понимаю, когда знакомые говорят о том, что я не толстая, Особенно, когда я их не спрашиваю, я понимаю, что пора заняться собой. <с> Это такой прикол, но он действительно работает. Сумки разного цвета. Они очень легкие. Они очень объемные. Был просто запрос. Девчонки ходят на пилатес, на йогу, ходят в бассейн и реально спрашивают, есть ли у вас такие сумки. И каковы их направления и какие они, их функционал. Такие сумки у нас есть. Сегодня показываю первое видео. В дальнейшем будут еще сумочки показывать. Покажу на примере вот этой модели. Сумки очень мягкие. Покажу в конце, как они сворачиваются, как их удобно хранить и эксплуатировать. Модель 122. Смотрите, какая она не маленькая, но она очень легкая, очень вместительная. Модная стежка на сегодняшний день. это дает прочности полиэстер материал, который используется в данной сумке. Красиво синего цвета. Дно с ножками, что позволяет ее эксплуатировать намного дольше, потому что углы и донышко не будет стираться, когда ставишь сумку на ножки, она меньше изнашивается. Три отдельные самостоятельные входа в сумке. Очень удобный раскрыв Большой, прям смотрите. Покажу, что туда вместилось. Один карман абсолютно пустой. У меня остался, Покажу, иными словами, что можно положить в сумку, какой объем и что, какое место еще останется для того, чтобы вы могли положить те или иные принадлежности. Сумку можно использовать поход в сауну, в баню, в фитнес, бассейн, поездки какие-то пригородные, загородные, либо это небольшая поклажа, это также может быть сумка и в магазин, на базар. Потому что пакеты рвутся быстро, а когда поедешь с мужем на базар, наберешь всякий ассортимент всяких продуктов, и пакеты ломятся. А здесь сумка... Итак, показываю. Смотрите, здесь купальник и всякие банно-моечные принадлежности. Там можно положить. Гель, зубную щетку, зубную, хотела сказать порошок, зубную пасту, мочалка, мыло, либо гель для духа и всякое разное, то есть какие-то вещи лично интимной на гигиены. Сюда же вошли седы, Это все в один отдел. Сюда же вошли вот такие объемные сланцы. Имеют довольно большой объем и занимают много места. Сюда же вошли спортивные тренировочные штаны и футболка. В соседнее отделение я положила полотенце. И в принципе сумка пустая. Она пустая. Практически ничего не весит. У нее... Вот такое жесткое донышко. Все остальное очень-очень мягкое. Дополнительный крутик у нее нет. Это сумка Москва, фирма Сарабелла. Хранить ее можно, моется она очень замечательно. То есть после до того, чтобы положить в стиральную машину, либо взять кусочек губки, хозяйство намыло, замыть где-то что-то нужно. Замыли. Высерли тряпочкой, она высохла, и все, ни разводов, ни пятен, она не останется. Хранить ее очень просто. Хранить ее очень просто. Другими словами, берем вот так вот, сворачиваем ее, куда-то положили, она занимает немного места. Видите, какая стала плоская? И занимает мало места. И убрали. Где-то даже а, под какие-то коробки, в какую-то полку положили. Сверху какую-то еще сумку. либо боком где-то поставили шкаф-шифонер. Ну, вот таким образом. Такая сумка есть. Бывает она в разных цветах. Но на сегодняшний день их только три. Так, синий. Очень красивый серый. Такой графит. Он темно-серый, он не светлый, он не маркий. И вот такая вот олива, либо цвет хаки. Хочу еще показать ручки у этой сумки укреплены стропой. ХБшная плотная очень стропа для того, чтобы ручка носилась долго. Вот здесь она прошита, прострочена. Цена этой сумки 900 рублей. Есть еще одна моделька, она немножко меньше объема, но у нее есть другое преимущество. Это сумки кошки, кошки, кошки. Их у нас очень любят клиенты наши. Так, это модель 127. На передней стенке здесь кармашек, вот такой большой во всю длину сумки. Сзади просто стеганая она. Она смотрится очень интересно. Ножек нет. Она очень легкая, очень комфортная. Идем вовнутрь, смотрим, что внутри. Вот такой объем большой. И она практически пустая. То есть она была не полная. Места там достаточно Вот такой ремень-стропа. Несмотря на то, что карабины пластиковые, они очень прочные. В прочности они не уступают. Металлу. Те, кто уже пользовался, знают, что прочность именно вот этого пластика достаточно большая. Они специально предназначены для дорожно-спортивных сумок. На ремне вот такая вот штучка, то есть дополнительное укрепление для плеча, чтобы ремень с плеча не сползал, чтобы не резал. Потому что когда очень долго несешь, если какой-то вес у сумки есть, будет дискомфорт, она врезается. А так можно одеть и носить очень долго. Что? А, и здесь вот по бокам показываю крепление для карабина. Что является преимуществом данной модели? Она не просто легкая, а очень легкая. И смотрите, как я ее сейчас сверну. Ее можно хранить вообще без проблем. Если мы куда-то поехали, нужен какой-то... Сейчас я вот так вот сделаю закон э, нам нужно что-то купить я знаю что нужен какой-то объем пакеты таскать не хочу потому что они рвутся вечно пачкаются эту сумку стирать я уже сказал не проблема в связи с тем что она без дна Ее очень просто хранить стирать смотрите и все положили ее где-то ее изумительно хранить эксплуатировать Короче, девчонки, это классная сумка. Цена этой модели 900 рублей. Моим подписчикам всем на эти две модели скидка 5%. При желании заказывайте. Будем рады вам отправить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы хотели еще посмотреть, чтобы мы вам отсняли. Что вас интересует. С удовольствием это сделаю. Мы есть в Инстаграме, в Одноклассниках ВКонтакте. Жмите на колокольчик, подписывайтесь, буду рада. Спасибо, Ваш сумочный эксперт.